Ух ты, и снова я, Александр Криволак, печененье. Ребятка, гибискус травянистый или, гибри... или гибискус гибридный. Красиво. Цветочки достигают диаметра до 40 сантиметров. И цветут всего-навсего один день. Один день порадовал цветочек, завял. И на следующий день расцветает другой цветочек гибискуса дровянистого или гибискуса гибридного. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволог, Печеньеки. Пока-пока, ребят.